Всем привет, ребят, и сегодня мы будем скачивать Портал 2 для кооператива. Я там оставил ссылочку в описании вам, чтобы вы скачали. В общем... Ну, погодите. В общем, можете... Вот. Хомать там. Инструкция есть. Вот. Чтобы разобраться там со всем этим. Вот. Очень долго этот файл делал. Портал был установщик с интернета делал. А, ну. В общем, вот, скачивайте. И все. Всем удачи и всем пока.